Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья. В сюжетах я обещала рассказать о сортах черной сосны. Уже работая над этим роликом, я пожалела о своем скоропалительном решении. Тогда мне казалось, что может быть проще. Формат уже отработан, хит-парад. Возьму 5 или 10 наиболее интересных сортов и расскажу о достоинствах и недостатках. Но приступив к подготовке сюжета, стало понятно, что хит-парад будет неуместен. И это не потому, что сортов мало. На сегодняшний день сортов где-то порядка 40. Но, правда, они очень похожи друг на друга. То есть одни шарики, другие вертикальные, в крайнем случае, пирамидки. И найти 10 сортов, не похожих друг на друга, очень сложно. Поэтому я просто расскажу о сортах черной сосны, которые лично мне нравятся. К примеру, мой любимейший сорт Green Tower зеленая башня. Сорт был найден в Германии в конце 90-х годов и с тех пор является одним из самых популярных. Согласитесь, его внешний вид впечатляет. 2-2,5 метра в высоту, не более 50 сантиметров в ширину, ежегодный прирост 20-30 сантиметров. Ну чем не красавица? Особенно, если у вас немного места, а хочется, ой, как много всего. Боковые ветви плотно прижаты к стволу что помогает противостоять мокрому снегу и ледяному дождю, который в последние годы часто случается в Московской области. Гринтаур – словно восклицательный знак в саду, привлекающий внимание зрителя. Еще один сорт, о котором отдельно просили рассказать, хотя ничего такого сверхъестественного в нем нет. Это пирамидалис. Сорт был найден где-то в 1955 году. Маленьким, маленьким назвать его сложно – Знатоки утверждают, что пирамидалис может достигать 7-8 метров в высоту. Правда, я выше 4 метров никогда не видела. Если у зеленой башни хвоя темно-зеленого цвета, то пирамидалис имеет слегка сизоватую Хвою, пожалуй, это единственное такое принципиальное отличие. Окраска хвои и большие размеры. Еще один сорт – ну, наверное, безусловно, Хельга заслуживает упоминания в нашем сюжете. И это не потому, что это скандинавское имя, которое обозначает святой или благословенный. И даже не потому, что в русском эквиваленте этот сорт можно было бы назвать Ольга, а потому что это медленно растущая форма черной сосны шаровидной кроны. К 10 годам ее высота не превышает одного метра. А вот к 20-30 Хельга похожа на гигантский двухметровый шарик. Но, но это не главное. Изюминкой и отличительной чертой этого сорта можно считать светлые почки. На фоне темно-зеленой хвои почки кажутся почти белыми. Еще один сорт, заслуживающий отдельного упоминания, это Пинус негрокомет. То есть комета. И действительно длинный темно зеленые иглы украшает ветки, расположенные параллельно стволу. Кажется, кажется, что перед вами ракета, летящая к далеким загадочным мирам. Ну и последний сорт, о котором пойдет речь, это глобоза Веридис. Вообще этот сорт заслуживает отдельного сюжета. Сейчас расскажу почему. Ну, во-первых, она красавица. Посмотрите, шаровидная крона. Длинная иголка делает эту сосну привлекательной и желанной для любого садовода. К 10 годам ее высота не превысит метра м. Годовой прирост составит от 7 до 10 сантиметров. Ну, естественно, что после 10-летнего возраста он замедлится. Очень красивая эта сосна во время активного роста. Светло-зеленые иголки хорошо контрастируют на фоне темно-зеленой взрослой хвои. Вторая причина моего внимания к этому сорту заключается в ее идентификации. Заядлые садоводы и коллекционеры еще помнят, что еще лет 10-15 назад эта сосна продавалась как пинус нигра глобоза веридис, то есть как сосна черная. Но потом вдруг, последние лет 5-7, в прайс-листах этот сорт поменял родителей и стал продаваться как пинус сильвестрис. То есть, как сосна обыкновенная. Первое, что приходит в голову, это обычная пересортица. Но вспомните, как дело обстоит с можжевельниками. Как только сорт вызывает какие-то сомнения или трудности с агротехникой, его сразу стремятся отнести к китайским или средним можжевельникам. Ну, не любят у нас китайцев. Но здесь вопрос принципиальный. Агротехника черной и обыкновенной сосны принципиально разная. Сосна обыкновенная очень пластична. Она растет на почвах с различным PH. И зимостойкость ее, согласитесь, на порядок выше, чем у черной. Так кто же такая глобуза веритис? Ну, впервые этот сорт был обнаружен в Германии в конце 90-х годов. Его тут же определили как сорт черной сосны. Длинная иголка, черная узкая почка, все говорит в пользу пинус нигра. Но впоследствии у производителей и садоводов появилось сомнение. А точно ли перед нами черная сосна? Скорее всего, на самом деле, это спонтанный гибрид между Сильвестрис и Нигра. Внешний вид как у черной, а вот предпочтение к освещению и кислотности почвы ближе к Сильвестрис. Но так как садовод подбирает место посадки, основываясь на виде, то правильнее писать было Сильвестрис, а не Нигра, чтобы не вводить покупателя в заблуждение. Ну, если в общем говорить о сортах, то если бы мне пришлось э, себе выбирать какой-нибудь сорт пинус нигра, хотя я честно скажу, я стараюсь их избегать, то это были бы исключительно сорта с узкой фастегиатной кроной. Почему? Объяснение очень простое. Если мне нужна будет карликовая шаровидная сосна, то я, скорее всего, выберу что-нибудь из горных сосен. А вот если нужна узкая вертикаль, и причем это должна быть не туя, то тут выбор не так уж велик. Несмотря на то, что на рынке есть сорта обыкновенной сосны с такой узкой кроной, у черной сосны при правильной посадке шансов гораздо больше. Даже несмотря на то, что она проигрывает по морозостойкости. Напомню вам, что черная сосна – предпочитает слабо щелочной, а не кислый грунт, и ей нужно открытое солнце. Ну, на канале есть целый сюжет, посвященный агротехнике этой красавицы. Извините за короткий сюжет, действительно, у черной сосны не так много сортов, но мы обещаем исправиться и компенсировать это рассказами о сортах горной сосны. У нее сортов много, и все они безумно интересны. А на этом все. Оставайтесь на канале подписывайтесь, не забывайте ставить лайки и комментарии.